Привет всем моим подписчикам и тебе случайный гость моего канала. Тема сегодняшнего видео, как недобросовестные начинающие блогеры пытаются заработать себе просмотры за счет чужого видео, тем самым нарушая авторские права. Если вы столкнулись с такой же проблемой, я вам расскажу как с этим бороться. Сегодня я наткнулся на отрывок своего видео которое было использовано другим блогерам. Вот давайте я вам покажу. Вот мое видео, а вот блогер. И вот как вы можете видеть, вот здесь доктор Алекс. Давайте я вам расскажу, как мы будем подавать жалобу на такого блогера, который использует другие видео с авторским правом. Нажимаем «Еще». И вот здесь у нас предлагается пожаловаться. Здесь мы читаем «Сообщите нарушение». Так, смотрим вниз, вот нарушение моих прав. Нажимаем сюда и нарушение моих авторских прав. Нажимаем и далее нажимаем отправить. Тут у нас открывается справка YouTube, как сообщить о нарушении авторских прав. Нажимаем открыть форму. Здесь нам предлагается заполнить уведомление о нарушении авторских прав. Здесь мы ставим нарушение авторских прав, скопировано содержание, созданное мной. Далее нажимаем так, нарушение авторских прав, чьи интересы затронуты. Мои. Дальше видео для удаления. То есть мы копируем ссылку этого видео. Копировать URL. Вставляем. Так, опишите работу, авторские права, на которую предположительно были нарушения. Сделайте свой выбор. Здесь мы выбираем э, мое видео. YouTube было повторно загружено другим пользователем. URL моего оригинального видео на моем канале YouTube. Заходим на мой канал. Вот это видео. Нажимаем копировать адрес ссылки вставляем далее в какой момент отображается контент во всем видео временные метки в моем случае был использован отрывок моего видео вот давайте пройдем посмотрим начало моего видео началось где-то вот с 57 секунд и закончилось воспроизведение где-то 3 минуты 4 секунды вот этот временной промежуток я сюда указываю. Далее здесь необходимо заполнить все свои личные данные. Я вот указал название своего канала на YouTube, здесь я указал нарушение авторских прав и далее вот здесь надо устанавливать везде галочки, что вы совсем согласны. Ну здесь э, указываете свои личные данные полностью, я заполню э, и потом отправлю жалобу. Все, я заполнил и нажимаю отправить жалобу. Так вот, жалоба, как вы видите, отправлена, Ну теперь я буду ждать ответа. Прошло 3 дня с момента подачи моей жалобы и вот пришел ответ с YouTube. Давайте я вам его покажу. Так, вот оно. Здравствуйте, доктор Алекс. Благодарим вас за уведомление. Контент был удален. Дальше. URL-адрес нарушающего авторские права видео, которое нужно было удалить. Давайте пройдем по этой ссылке и посмотрим, действительно было удалено ли видео или нет. Проходим. И вот вы видите, это видео более недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав, полученного от доктора Алис. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.